Здесь у нас зал Здесь у нас, получается, комнаты такие а Потом покрою это пленкой. пленкой И сделал дырочку, чтобы увлажнять почву Посыплю песок И в видео, думаю, мы, наверное, будем усовершенствовать нашу ферму Да, Егорка? Да? Да Вот Наша старая доменькая пластина Вот. Да, ребята Сегодня будет Рождественную ферму Вот наша ферма Здесь получается будет Новые яйца у муровых, будут Здесь у него полигоны Я потом буду делать эксперименты Всякие Проще Проще самому, чем заказывать За четыре тысячи они очень дорогие. А это самодельная и хорошая. Вот сейчас что-то низко с вот. Здесь у нас также есть запасновок, только он сейчас заблокирован вот этой вот деталькой. Ну, а они, мне кажется, так не пролезут вот, у нас вход ну, у вас кое-что есть кстати, не... не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео Иначе я очень расстроюсь ну, я тоже вас очень расстроил поэтому я за это еще раз извиняюсь вот в и давайте я сейчас покажу как ее сделать Сначала сделаем комнату. Да, сейчас я сделаю одну комнату, пока вы смотрите. Кстати, готовьте чай и бутривоход и насуждайтесь, посмотрим. Я, ребята, я сделаю первую комнату, сейчас буду делать вторую. Давайте сделаем вот так вот Сейчас попробуем с двойкой Здесь еще куча с то будет Получилось у нас еще несколько комнат Здесь мы поставим кое-что Эту мы дырку закроем чего игрушка вот ребята эту мы поставим вот сюда вот а сюда поставим тройку и можем оставить ход таким же большим ну давайте поставим тройку если я найду если я не найду тогда не знаю что будет а можно просто вот так вот поставить четверку и двойку а будет нормальный большой вход. А подигон потом оставим. Вот. Сейчас у нас получилось совсем другой. Сейчас. Вот совсем другой. Это совсем другая фирма. Вот, получается. И давайте рассмотрим по бокам. Еще у нас приготовился сюрприз. Сейчас он будет. Пока подождите. Можете, не знаю, печеньки достать. Ну, что-то такое. Пока руки помыть или чайник поставить. Кстати, у нас цветок уже от... Ладно. В следующем видео я усовершенствую. Ну что ж, ребята. и думаю, вам понравилось. Всем пока.